2-1-0 Все те, кто поставил лайки, удачи отправляется к вам Ну а мы начинаем смотреть русалочку Перед глазами все потемнело я попыталась. Мне кажется, это была у них какая-то фотосессия И вот она кажется, начала тонуть это Почему Последняя она в посте русалки? Как медленно опустилась на дно бассейна И отключилась Тонущая русалка Глупее ситуации не придумаешь А я просто хотела внимания Ведь родители с детства игнорировали меня я мечтала иметь миллионы подписчиков, но за три и? года у меня в блоге едва насчитывалась сотня, я жаловалась родителям, а они лишь махали рукой и уезжали на тусовке из-за того, Тусует, что я родилась, они ты были еще не знаю. Ма и па явно не догуляли, но я и без них все смогу. Я постоянно мониторила тренды и так наткнулась в Ютубе на шоу людей с суперсилами. Но когда я так -так -так -так -так -так. увидела аккаунт победительницы Fire Girl, то чуть челюсть не выронила. Да она держала на ладони огонь и не обжигалась. Это Fire Girl набрала миллион подписчиков. Офигенная она. Тогда я решила, что придумаю себе суперсилу и стану популярной. Всю следующую неделю я что-то выдумывала. Прятала зажигалки в рукавах. Нет. Пыталась разломить стол. Но а ничего не получалось. И вообще, о какой силе речь, если все время... Может жрать не толстеть? И хорошая суперсила. Вот у меня такая есть. Точно, плавание. Управлять водой не выйдет. Но что если... Я стану русалкой. Я купила разные ткани и быстро смастерила хвост, а после этого выложила несколько роликов в образе русалки. Но в комментах был один хейт: Да как так? Меня легко не сломишь. Я сказала, что когда я попадаю в соленую воду, то становлюсь русалкой. Этим О, ты, ты забралась! Я решила записать ролик в качестве доказательства. Тогда я отправилась к бассейну возле дома, но как только надела хвост и сняла, как добавляю в воду соль. В ворота постучали Кто там? Родители же уехали на какую-то тусовку на все выходные Вдруг во двор валился какой-то чувак с камерой Увидев меня, он вытаращился, а потом захлопал от восторга Он сказал, что он режиссер шоу про сверхлюдей О, Ого. какой ты вовремя зашел, канал, вот прям вообще Как вы познакомились, сам ее нашел Трансляцию? Я не могла поверить своим ушам Он продолжал «Неделя в прямом эфире, и ты станешь как Файрл Girl, деточка. Ты же настоящая русалка, так ведь? Докажи это зрителям и будь звездой!» Я уже представляла миллионы подписчиков и сразу же согласилась. Но как только режиссер ушел, поняла, что вляпалась по полной. «Как я должна доказать это? Зрители будут смотреть на каждый мой шаг». Всю ночь я не смыкала глаз и решила подготовиться заранее. И когда съемочная группа приехала, я уже была в бассейне, О, режиссер он ну был все. в восторге от трюков в воде. А вот оператор, ну правда, она молодец на умеет плавать хвоста. с таким хвостом. И я тут не умею хвостом заявил, без что хвоста. Надо показать зрителям что-то уникальное. Ну-ка уникальное. как Мои ноги превращаются в хвост. Я ведь настоящая русалка. Как Они это сделать? В костюме. Тут я серьезно запаниковала и ответила, что устала. Может продолжим завтра? Режиссер нехотя согласился, и я облегченно выдохну. Он что не понимает, что она не может подумать. так сделать? Она не же тут, не русалка. А Гиг прошипел, что работает на шоу Годы, знает, что чудес не бывает, и я вру. По спине пробежали мурашки. Он хочет раскрыть меня? Весь вечер я не находила себе места. Как показать, что мои ноги станут хвостом? Да и никак. Ползу. У меня появилась идея. Утром я встала раньше всех и приклеила хвост к стенке бассейна. Лишь бы все получилось. Вскоре на съемки. Я дрожащим голосом сказала, что сейчас покажу то, что никто не видел прежде: превращение ног в хвост. И села на край бортика, опуская ноги над хвостом. Бассейн прозрачный вода. Главное сделать все аккуратно. Раз. И я одновременно влезла в хвост и опустилась в воду. Вышла. Но только я обрадовалась, как поняла, что не могу сдвинуться с места. Хвост зацепился за бортик. Это конец. Я дернулась. Тут послышался звук рвущейся ткани. Все слышали это. Но режиссер только хлопал в ладоши. Кажется, он ничего не заметил. Капец. Весь день Рик прожигал меня взглядом. А под вечер вдруг заявил, что читал. У русалок прекрасный голос. Я просто обязана спеть для зрителей. К моему ужасу. Режиссер подхватил эту идею. Так что завтра я должна очаровать всех своим пением. Как? Господи, я ведь ни в одну ногу не попадаю. После съемок, когда все ушли, я мигом сняла хвост. Черт, все же порвался. Я со всех ног помчалась в комнату и принялась штопать дырку. Только бы ее никто не увидел. Затем я принялась рыться в интернете. Уже за полночь, а нужно найти подходящий голос. Я скачала относительно хорошую запись и посреди ночи вытащила колонки из гостиной на задний двор. Надеюсь, никто не заметит, что я открываю рот под фонограмму. Открыла глаза и от настойчивого стука в дверь. Черт, я забыла завести будильник и проспала. Я же всегда вставала раньше группы, чтобы незаметно надеть хвост. Ну так давай, а не уже все здесь стоят, народу. теперь петь надо будет. Я крикнула режиссеру, что распиваюсь. Нужно я время. распиваюсь. А сама схватилась искать хвост. Кажется, вчера а я положила хвост? его в стирку. Черт. Зачем стирать хвост? Я совсем хвост? в ванну и сразу открыла стиралку. Но та оказалась пустой. Меня накрыла паника. А, это -то тот чувак украл. Хвост. Наверное, это Рик решил меня подставить. А -а -а -а. Я вернулась в свою комнату и чуть не заскулила от отчаяния. Прощай, мечта о популярности. И тут мой взгляд упал на балкон, где сушились вещи. У меня чуть сердце не остановилось. Среди постельного белья висел мой хвост. Что? И тут я вспомнила, что я сама сделала это. Из-за недосыпа я умудрилась об этом забыть. Теперь Сейчас они все увидят ее хвост. всех, пока я буду его Блин, снимать. Блин, он что, она не настоящая и русалка? следующую секунду он полетел прямо в штатив, стоящий под балконом. Камера с грохотом упала на землю, пока команда наспех собирала аппаратуру. Я сдернула хвост, побежала во двор и, надев его, прыгнула в бассейн. Стараясь скрыть волнение, я достала пульт, который спрятала в плавниках и врубила колонки. На весь двор раздался голос певицы. Я открыла рот под песню и даже на секунду поверила, что пою сама. Как вдруг колонка замолкла. Я замерла, ощущая, как сердце выпрыгивает из груди. Команда смотрела на меня с ожиданием. Тогда я прокашлялась и допела фразу сама. Я думала, это конец. Но режиссер вдруг начал аплодировать мне. Вся команда аплодировала. Режиссер сказал, что он никогда не видел русалок. Но после моего выступления не сомневается, что Он такой что странный вообще. Настоящая. Он что думаешь, что она русалка. К вечеру, когда команда начала собираться, Какая ко она мне лбу, подошел лбу, Рик. Лбу, лбу, он недовольно хмыкнул, что скоро все закончится, но не так, как я думаю. По телу пробежала дрожь. Да что он задумал? Тут Рик заявил, Может, что в финальный запал? день мне придется показать восторящую жизнь русалки. Я должна буду сутки провести под водой. Что? Чего? Я запротестовала, но режиссер снова поддержал Рика. Внутри себя я вопила от отчаяния, но выбора не было. На кону мировая слава. Еще чуть-чуть, и я у цели. Поэтому посреди ночи я отправилась в гараж родителей. Мама говорила, что занималась дайвингом. А мне очень нужна помощь. Я долго разбирала коробки, но там был один хлам. В отчаянии я была готова разреветься, но тут оперлась на шкаф. Дверца открылась, и я увидела внутри кислородный баллон. Размеры подходящие. Я могла спрятать его в хвост. Не, ну ты понимаешь, То, что кожа человека может быть в сутки Утро под водой. От тут ванна-то посидишь часок-другой, по все, раз так вот в морщинках, взгляд, все пятки. Что может быть с телом? Справишься. Сутки под водой не страшно что, готовы славы, Я показывала трюки и изображала счастливое а лицо. А еще в бассейне хлорированная вода. Оператор Отлично. Потом меня наверх. Уф, наконец выдохну. Я всплыла, а он лишь насмешливо спросил. Русалочка, не проголодалась? И тут он протянул мне водоросли. Режиссер подталкивал. Я русалка, съем их под водой. Это было так противно. Я Фу. пыталась жевать и одновременно дышать через трубку. А все из-за Рика. Когда до конца эфира осталось полчаса, кислород был почти на нуле. Я пыталась сделать неглубокие вдохи, но тут режиссер попросил меня показать фирменный кувырок под водой. Та-да-да-да! голова закружилась, и я задела рукой трубку. Только не это! Я попыталась вдохнуть и замерла. Кислород не шел. О нет! Неужели повредила трубку? Отступать было нельзя. Надо придержаться любой ценой. Да нафиг тебе это надо, блин! Она я конечно прошла такой большой не путь, так долго, но ей придется могла, но теперь все вокруг помереть из-за вот этого что я помнила, всего я шоу, которое она устроила. И отключилась. Очнулась я уже в больничной палате. Я долго приходила в себя, когда заметила на тумбочке телефон. Дрожащими руками я открыла шоу на YouTube. Было страшно, но я хотела узнать, что произошло. Я думала, что меня ненавидят, но как же удивилась, когда начала читать комменты. Видео просмотрело уже 6 миллионов человек. Зрители писали, что переживают лямов и это очень хорошо. полюбили меня за храбрость. Не важно, что я не настоящая русалка. Важно, что я не испугалась преодолеть себя и стать ей. На глазах выступили слезы. Значит, я Значит, могу быть не все интересной зря. и без хвоста. В этот момент ко мне ворвались родители. С тусовки, они же должны такие... быть на тусовке. Я думала, что мне сейчас влетит. Но вместо этого мама с папой обняли меня. Мама поцеловала меня. Она очень искупалась и спросила, меня зачем дурочка? я это придумала. Я еле сдерживала слезы. Мне просто хотелось, чтобы я была кому-то нужна. Тут папа вздохнул и сказал, что это их вина. Они должны были уделять мне больше внимания, а не пытаться наверстать молодость на тусовках. Теперь они видят, как мне нужна их поддержка и любовь. Когда я Будем тусоваться больницы, вместе, значит. Родители отвезли меня на море, чтобы я отдохнула. Теперь у меня было много подписчиков. Все спрашивали, когда новый эфир. Но я сказала, что пока мне не до этого. Сейчас важно провести А время вот это ты зря. Семью. Должно Пусть быть до мне этого. Мне позвонил Рик. Он сожалел, что так вышло. Он думал о шоу и никогда не хотел, чтобы со мной случилось что-то плохое. В этот момент я поняла, глупо было подозревать Рика. Мы еще долго смеялись над этой историей, а потом Рик пожелал мне удачи, сказав, что после встречи со мной он поверил в чудо. В последний вечер перед отъездом мне я кажется, решила они искупаться замутят. в море, но стоило мне зайти в воду, ноги стали покалывать. Что? Я посмотрела вниз и не поверила своим глазам. Не может быть, Что? ног был хвост, настоящий. Внутри все перевернулось <свист> ходят, чудеса случаются что? Нужно только верить в них Она всегда была русалкой, получается Офигеть просто вот это да. Она всегда была русалкой Зачем тогда нужен был хвост Но ведь это же море, а там был бассейн Тогда все логично Так что если вы думаете, что вы являетесь кем-то Проверьте это На всякий случай, вдруг вы правда этим являетесь Что вероятнее всего, потому что такие мысли Не приходят просто так